Привет! Это первое видео, в нем мы поговорим с тобой о том, что такое сетевой бизнес и как он устроен. Это нужно для того, чтобы у тебя было понимание, куда я тебя приглашаю и в какой сфере мы развиваемся. Итак, что такое сетевой бизнес, я объясню тебе на примере двух персонажей. Первый персонаж – это ты, а второй персонаж – вымышленный, назовем его Василий. Так вот, смотри, что вас объединяет? Вас в первую очередь объединяет желание стать финансово независимыми, желание стать обеспеченными, обеспечить свою семью. И Василий у нас идет путем классического бизнеса. Василий открывает магазин. Так поступает большинство людей, и это понятно. Так вот, что в первую очередь потребуется Василию? В первую очередь ему потребуется вложение, много вложений. Это продукт логистика, персонал, документация, лицензии и так далее. В первую очередь ему вообще потребуется здание, где он будет открывать свой магазин. Он может его купить, арендовать, построить, неважно. В этом видео мы не говорим о том, как сэкономить деньги Василия. Мы говорим о его ресурсах. Это все ресурсы являются физическими. То есть они необходимы. Эти ресурсы необходимы для построения собственного бизнеса в данной ситуации магазина. Но у Василия есть еще личные ресурсы, которые он тоже будет вкладывать в свой бизнес. Это время, окружение, желание и деньги. Причем в случае Василия желание это и мотивация, и жертва. Почему жертва? Потому что когда другие люди будут отдыхать, отмечать какие-то праздники, ездить на море отдыхать, Василий будет все свое время вкладывать в бизнес. Соответственно, он будет ущемлять себя в своих собственных желаниях для того, чтобы свой бизнес развить. И когда Василий взял физические ресурсы, создал сам физические ресурсы, вкладывая неимоверное количество денег, использовал собственные ресурсы, такие как время, окружение, желание и деньги, у Василия остается единственные две задачи. Это постоянные вложения. Ему всегда придется вкладывать в развитие своего бизнеса. Ну и естественно развитие своего бизнеса. То есть в данной ситуации это реклама. Потому что мы можем построить магазин, идеальный магазин, но без рекламы туда люди не пойдут. Все, у Василия остались две задачи. Вложение. Развитие. Причем развитие это не только касается именно магазина, это касается и самого Василия, потому что навыки управления бизнесом ему нужно нарабатывать, ему нужно их пополнять ресурс своих знаний. Вот они задачи Василия после организации собственного бизнеса. Дальше. Есть ты, который тоже хочешь стать предпринимателем, тоже хочешь стать финансово независимым человеком, но ты идешь другим путем, ты идешь путем сетевого бизнеса. Василий – классический бизнес, а ты – сетевой бизнес. Ты становишься MLM-предпринимателем. И тебе для открытия твоего бизнеса тоже нужны физические ресурсы. Только в твоем случае ты берешь себе в напарники компанию, в партнеры компанию. И компания со своей стороны, в моем случае это компания Greenway, компания со своей стороны полно, полноценно выполняет свои обязательства. То есть она организует продукт. Логистику, персонал, документацию и еще очень-очень-очень много чего, что здесь не написано. Это все также являются физическими ресурсами для развития и создания бизнеса. И у тебя, смотри, если компания берет на себя организацию физических ресурсов, у тебя остаются личные ресурсы, такие как «Время», Окружение, желание, мотивация. Причем в твоем случае желания являются мотивацией, но не являются жертвой, как в случае Василия. Потому что ты сам определяешь, сколько времени тебе вложить. Ты сам определяешь, чего ты хочешь добиться в этой компании. То есть ты сам определяешь, как ты будешь расти. И в твоем случае, если кто-то поехал на море из твоих друзей, ты можешь вместе с ними поехать на море. Никто тебя не заставляет оставаться. У тебя нет якорей, которые бы заставляли тебя изменять своим желанием. Так вот, компания организовала тебе физические ресурсы. Бизнес создан. Твои задачи остаются точно такие же, как у Василия, почти. У тебя остается реклама и развитие, ну, естественно, использование собственных ресурсов, то есть вкладывание своего времени, привлечение своего окружения и так далее, и тому подобное. Этому всему мы тебя обучим. Так вот, теперь смотри, в чем интересный момент. А, в чем минусы классического бизнеса? Самый основной бизнес, минус – это риски. Если у Василия что-то не получилось, риски он несет сам. Прогорел магазин, ему его денег никто не вернет. В чем преимущество сетевого бизнеса? Все риски на себя берет компания. Компания вкладывает деньги и в продукт, и в разработку продукта, естественно, в логистику, в персонал, во все вкладывает деньги компания. Ты не вкладываешь. Соответственно, риски несет компания, не ты. Следующий очень интересный момент. Василию необходимы большие суммы для начала своего бизнеса. В твоем случае тебе ничего не надо. Используешь желание и все, и вперед расти. Дальше смотри. А в чем еще преимущество? Василий, открывая свой собственный магазин, будет иметь прибыль усредненно 20%. В твоем случае усредненно ты имеешь прибыль около 50%. Я сейчас не беру конкретно суммы в компании Greenway. Я беру, я беру суммы а, в принципе в, в MLM индустрии. Поэтому в твоем случае ты будешь зарабатывать около 50% чистой прибыли. Василий будет эти деньги постоянно вкладывать. Что-то будет оставлять себе, а что-то вкладывать дальше и дальше и дальше в развитие, в рекламу, поменять здание, новых партнеров привлечь и так далее и тому подобное. Василий будет постоянно вкладывать, а ты будешь постоянно зарабатывать. Тебе нет необходимости вкладывать деньги обратно в бизнес. Это делает за тебя компания. За что платит компания? За ваше совместное сотрудничество. Компания даже не платит тебе. Компания делится с тобой прибылью, как принято в любом нормальном бизнесе. Компания – твой бизнес-партнер. И в данной ситуации она делится с тобой прибылью, потому что компания создала бизнес, выполнила свои обязательства как бизнес-партнер. Ты этот бизнес развиваешь и делите, естественно, прибыль между собой. Вот так устроен сетевой бизнес, в принципе здесь ничего сложного, как развить бизнес, как использовать свои ресурсы, этому всему мы тебя научим в команде. А сейчас переходи ко второму видео, там я расскажу тебе о том, кем является мой бизнес-партнер, почему я выбрала именно этого бизнес-партнера. И в третьем видео мы с тобой поговорим о такой вещи, как маркетинг-план. Маркетинг-план это фактически условия сотрудничества между тобой и компанией, как твоим бизнес-партнером.